Здравствуйте! Сегодня я расскажу о втором смысловом ряде или матрице фильмов Брат и Брат-2. Эти фильмы очень популярны, и в них помимо прямого сюжета есть мощнейший второй смысловой ряд. Сам второй смысловой ряд означает, что на уровне символов, параллельно с прямому сюжету, есть еще некий алгоритм. И этот алгоритм полностью совпадает с событиями в жизни, в реальной. И вот первая часть, события первой части вот этого алгоритма совпали с событиями в реальной жизни. А вторая часть еще не полностью завершилась. И вот самый большой интерес составляет именно вот эта вторая часть незавершившейся матрицы, которая предскажет будущее. То есть по матрице мы уже можем посмотреть события, а в реальной жизни они еще не наступили. Итак, фильм «Брат» был снят в 1997 году а события по этому фильму наступят только с начала 2000-х годов. Также и фильм «Брат 2» был снят в 2000 году, а события по этому фильму наступят, наступили только в 2011-2012 году. Итак, Данила Багров – это Путин и поддерживающий его патриотический корпус во власти. То есть Данила Багров — это Путин и патриоты. Брат Виктор — это либеральный корпус, пятая колонна. То есть несмотря на то, что они по фильму «Братья», на самом деле это две противоборствующие группировки во власти. А то, что они «Братья» и у них одна мать, это означает, что они из одного народа вышли у нас в России и сидят в одном правительстве. то есть в россии сейчас власти ну как уже и на протяжении тысячи лет потом все образы женщин в фильме это и мать мать данилы и виктора это и девушка в клипе которая снимает вечернее платье в самом начале фильма и все все все женщины в этом фильме наркоманка кэт и светлана водительница троллейбуса и ирина салтыкова во второй части это все образ. Символ народа русского. Итак, Данила возвращается с армейской службы. Он служил в 1995 году первую чеченскую кампанию. Шутил, что он обслужил в штабе обычным писарем. На самом деле, во второй части мы узнаем, что он был в боевых действиях. И его друга награждали за героизм. Так вот, возвращается он со службы домой. И случайно заходит на съемочную площадку, на которой снимают клип к песне «Крылья» на Утилуса Помпилиуса. Там сидит режиссер, и он прям влезает в кадр и мешает. И режиссер дает команду убрать его, прибегают два охранника, и Данила бьет этих двух охранников, как показано, уже разбираются в милиции. Так вот, на символьном уровне это означает, что Путин ворвался на эта съемочная площадка, это как бы наше геополитическое поле, режиссер – это мировая закулиса, сам сценарий клипа – это планы в отношении России, и внезапно появляется Путин и мешает плану мировой закулисы. А песню вот этой раздевает девушку, Там она снимает вечернее платье, он смотрит, а у нее нет крыльев, и он дальше поет. Как же ты без крыльев, улетишь из здания, когда начнется пожар, ну и так далее, песню прослушайте. Это в самом начале фильма. Потом он встречается с матерью. Мать говорит ему: смотрит, что он весь в синяках, говорит, что если так дело дальше пойдет, ты сядешь в тюрьму. Едь в Питер к своему брату. И показывает фотографии брата. Брат-то какой хорошенький у тебя. Так, его брат Виктор это как пятая колонна, либералы. Они сейчас в Питере. Питер в одном фильме: все события только в одном Питере. Питер символизирует собой как бы нашу власть. То есть сейчас во власти находятся либералы, Виктор. И мать просит ему, Едь, да, разберись. То есть народ вызывает Путина, возьми власть у либералов. Данила едет в Питер, никак не может найти брата. Потом встречается с ним и брат ему дает... А, не показывает брата. Брат сидит в кабинете у бандита Круглого. Круглый говорит, что в городе появился на рынке чечен. Сразу подмял все под себя, всех купил, кого он не купил, убил. Торговать невозможно. И нанимает Виктора убить его. Виктор встречается со своим братом, сразу спрашивает, воевать там вас учили. Он говорит: да, там в штабе писарем отсиделся, но на стрельбище есть. Обманывает. Он оказывается киллером, а обманывает брата, что он бизнесмен. Ну и Данила, по простоте душевный, берется за этот заказ. Он его обманывает деньгами, говорит, что сам зарабатывает 20 тысяч долларов, а брата дает 2. И еще пытается продать оружие. Но Данила оружие находит сам. Револьвер он нашел, когда спасал некоего его немца. Про символ этого немца я расскажу в самом конце, потому что немец этот будет на протяжении всей первой части. Второй немец, фашист, по кличке фашист, будет во второй части. Так вот, с помощью немца он находит это оружие и убивает Чечена. Ну там, то, как он убил его, неважно. Чечен это символ иностранной интервенции. Это захват нашего, наш рынок, это наш бизнес, наши банки, наша промышленность. То есть показано в фильме на уровне образов, что иностранец, иностранец под символом чечен. Чечен не имеет отношения к той чеченской войне, это просто события фильма такие. А в символьных событиях чечен означает иностранную интервенцию. Потому что чеченцы не захватывали у нас здесь промышленность. И в Чечне воевали не чеченский народ, а иностранные наемники боевики. Те же самые, которые потомки тех, кто воевал в Сирии, в Ливии. И сейчас на Украине. Итак, далее. Он убивает этого чечены, и его спасает Светлана. Он прыгает к Светланину Светлана это тоже символ народа, только уже в другой ипостаси. И потом показано, как она вернулась к мужу. Но муж сразу же на деньги, которые он дал ему на лечение, Муж продолжает пить, а Светлана плачет. Потом он встречается с Кэт. Кэт это наркоманка, которую он встретил около музыкального магазина, где он искал песню свою. Интереса никакого нет. Он попробовал ее наркотики, там все это. Интереса к этому у него не возникло. Потом, когда он добывает деньги из, от заказа на Чечена, он отдает эти деньги ей. Она не понимает, за что, почему, что я должна сделать. он говорит, ничего не надо делать. И на этом первая часть заканчивается. Как бы получилось, что он, Путин пришел к власти, разобрался с внутренними группировками, отбил ресурсы, остановил дальнейшую интервенцию на Русь, остановил войну в Чечне и отдал какие-то деньги русскому народу через этот символ, вот этой КЭТ. Итак, начинается вторая часть. Во второй части показано, что брат уже в милиции, в своем родном городе, и уже мать. Они смотрят, они смотрят передачу, на которой Путин со своими боевыми товарищами уже сидит в Москве на съемочной площадке. Итак, сразу на съемочной площадке, когда он заходит, он встречает Ирину Салтыкову. Ирина Салтыкова, она по сюжету, в принципе, не нужна в этом фильме совершенно. Но на символьном уровне это означает, что во второй свой срок, не тот второй, который был в 2004 году, второй срок, который был в 2012 году, у Путина уже появляется народная поддержка. Потому что по событиям Ирина Салтыкова это звезда. Звезда, значит, ее любит народ. И здесь, так как она символ народа, это переносится на то, что народ поддерживает Путина. Вот так расшифровывается. У Путина два боевых товарища. Один банк, охранник банка. И у этого охранника банка есть брат-близнец, который играет в хоккее в НХЛ в Америке. И вот этого его брата бросили, на, кинули на деньги. Американец. Забрал все его деньги себе, контракт. Так вот, этот охранник банка вместе со своим братом-близнецом на Западе это означает нашу промышленность, нашу промышленность, банки и офшоры. Вот тот брат, как раз, который в Америке, означает офшор. То есть те деньги, которые уходят за рубеж. Ну, в виде, в виде прибыли предприятия или дань. Это простая, обычная дань. Второй боевой товарищ – это смотритель музея. Он работает в музее Ленина на Красной площади. И говорит, что по сюжету вот этой передачи Говорит, что увидел Данилу Багрова случайно на Красной площади. Что он идет, а тот смотрит на мавзолей. Это как раз Путин пришел к власти, и он пытается взять под свой контроль один товарищ, это охранник банка, банковскую систему промышленности и политическую власть. Вот что это означает. А, вот так Этого охранника костюм. после того, как он пытается договориться со своим боссом, владельцем банка его убивают случайно и данила решает самостоятельно разобраться уже с его братом-близнецом которого в америке кинули на деньги итак он встречается с этим с владельцем банка в гимназии его сына в котором он учится наставляет на него стол этот владелец банка выкладывает всю информацию про мениса мениса это американец который как раз и отобрал деньги у игрока игроков он рассказывает что вот он наживается на всем что только можно у него есть бизнес по всему миру и в россии и везде он снимает сцены настоящих убийств ему поставляет он их продает и так далее это уже символ америки самой сша символ их пластик по всему миру и так данила Опять с помощью своего друга, который работает смотрителем музея Ленина, выходит на еще одного немца по кличке Фашист. Немец опять дает ему оружие. Как в первой части немец дал ему оружие, немец дал ему квартиру, немец вылечил его после того, как его ранили в троллейбусе. И в принципе философию всего, что есть в этом фильме, Часть этой философии тоже построена на диалогах Данилы с немцем. То есть там показана его идеология. Тут он встречается с фашистом. Фашист ему дает все необходимое оружие, и гранаты, и пулемет, и автоматы, и пистолеты. Они расправляются с, внутри, с этими бандами и улетают в США. Итак, в США он встречает проститутку. Проститутку Мерлин, кличка Мерлин, которую зовут Даша. И он уговаривает эту проститутку вернуться назад. Он ей говорит, русские на войне не, не, своих не бросают. Она ему говорит, какая война, ты что, с ума сошел? И потом он, брат, всячески подставляет его. Там показано, что вот брат Виктор Татарин, он везде развлекается, в ресторане сидит, развлекается. Ездит с двумя проститутками на автобусе, на туристическом автобусе. И как бы он подставил Данилу тем, что он вовремя не встретился с ним и не помог ему разобраться с Меннисом. То есть с Меннисом расправляется, а Меннис это символ иностранной власти в России, с ней расправляется именно Данила Багров в одиночку. Это означает, что с ней может разобраться только патриотический корпус во власти. Так как Виктор это либерал, либералы не могут нам ничем помочь в борьбе с иностранной интервенцией. Они могут только помочь интервентам а не для этого и пятая колонна здесь. Так вот, Данила сцепляется с украинцами, с хохлами. Он еще в аэропорте встречает хохла. Кто-то ему говорит, что а, «Привет, земляк». ему отвечает, что Маскаль мне не земляк». Потом в ресторане, где он как раз с двумя проститутками сидит, в туалете на него покушение, и он убивает. Убивает этого хохла. Бендеровца, а потом показано, как в конце фильма они едут уже с этой проституткой, которую он забирает обратно, возвращает на родину. А я уже говорил, что все женщины это символ народа. То есть получается, что Путин, спасая вот эту проститутку, забирает народ из Америки обратно сюда, то есть из из либеральной вот этой власти американской, из американской оккупации вывозит народ обратно. И показана перестрелка Виктора с хламе он убивает всю украинскую мафию и его берут в тюрьму сажают в америке и он кричит что я брат не спасай меня я остаюсь здесь жить мне здесь нравится я хочу здесь жить это означает что либералы все и пятая колонна будут уничтожена в россии ну и какая-то часть ее спасется в америке а вот этим тем что татарин разбит Именно один в одиночку, без помощи Данилы, разбирается с украинцем. Это показано, что только вот эти события, война на Украине, которая идет сейчас, только с помощью нее мы сможем освободиться в освободительном движении от пятой колонны. Потому что война на Украине сейчас, она поднимает народный дух у нас в России. Патриотизм. Присоединение Крыма – это мощный всплеск патриотизма. У Путина сразу поддержка выросла до 90% населения. Только в таком режиме можно спастись, спасти Россию от пятой колонны от либералов. А это означает, что мы отобьемся от интервенции. Ну так вот, получается по сценарию, какие задачи стоят? ему? Это еще не свершилось. Путин избавляется от конфликта на Украине, этот татарин уничтожает украинскую мафию. Потом татарин садится в американскую тюрьму, это значит, что либералов и пятую колонну в России уничтожают. Потом возврат. возврат проститутки на родину, это означает, что мы избавляемся от американской оккупации. И возвращение денег, Данила отобрал у Мениса деньги и вернул их обратно игроку в НКЛ Мите Громову, брату Кости Громова, который охранником банки был в России. Это означает, что мы возвращаем свои офшоры, свой бизнес и всю промышленность обратно в Россию, в российскую юрисдикцию. И больше мы не платим дань Америке. То есть все прибыль с нашей промышленности будет идти в бюджет, все русские банки станут русскими банками, это означает национализация Центрального банка Российской Федерации, и продажа наших ресурсов за рубли. Это еще не осуществилось. Вот эти четыре задачи. А теперь по поводу немца. Чтобы разобраться, кто такой немец, нужно знать уже концепцию общественной безопасности. Просто так, не зная ее, мы не разберемся, кто такой немец. Поэтому я скажу только то, что сделал немец. Немец дал в первой части ему оружие. Потом он спросил у немца, когда, когда уже на него объявили охоту. Немец дал ему квартиру. потом как ну, до этого его ранили, немец вылечил его, закупил лекарство. И в конце немец говорит: они сидят в конце фильма, разговаривают, он спрашивает: вот ты говоришь, город это сила, а здесь слабые все. В виде города здесь показана толпа элитарная система общества. Вот это без конца общественной безопасности можно даже ну, не поймем. <кười> <кười> То есть Санкт-Петербург, город это оплелитарная система, она выкачивает силы, энергию, попадаешь в нее силу, сильным выходишь слабым. И во второй части немец-фашист, снабжает его оружием, как я уже говорил, всем необходимым. Так вот, здесь из реальной жизни перекликается, потому что Путин, когда до своей чиновнической деятельности, он служил в Германии, поддерживал Путина, и часто к нему до сих пор продолжает ездить, несмотря на свои 90 лет, Генри Киссинджер. Потому что Генри Киссинджер, хоть он и сидит в Америке, но изначально он немец. Он уехал из Германии во время гонения на евреев. Так вот, символ немца можно расшифровать самим. Потому что тем, кто не знает концепцию общественной безопасности, не сможет расшифровать этот символ. А тем, кто знает концепцию общественной безопасности, Разгадает символ, образ немца самостоятельно.